Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Китай Топ и сегодня я подготовил для вас 10 полезных инструментов с AliExpress. Есть ссылки и повышенная скидка для моих подписчиков в описании. Инструмент для снятия изоляции стриппер используется для резки провода, опрессовки на наконечников, снятия оболочки изоляции с провода. Если вы до сих пор снимаете изоляцию зубами, то вы не пожалеете 8 долларов на полезный дома инструмент. Лучше, чем отдать минимум сотку за стоматолога. Телескопический магнитный фонарик. Невероятно удобно и, как показывает практика, необходимая вещь в хозяйстве. С помощью магнита на конце фонарика вы можете достать упавшие гайки или ключи. Заглянуть под диван и возможно что-нибудь найти затерявшееся и с легкостью достать. Ну а при желании можно и по хребту заехать, стоит всего 3 бакса. Газовый паяльник лично меня выручал очень часто. Легко использовать где угодно и подлезть куда угодно. В том же автомобиле заколхозить светодиодную ленту или впаять дополнительный прикуриватель. Теперь можно аккуратно и безопасно для всей проводки. Купил баллон с газом и забываешь о розетке и проводах. Приходит в удобном кейсе со сменными насадками, припоем и подставкой. Можно использовать в качестве горелки. И кстати нашел набор термоусадочных трубок за 5 баксов. За паяльник придется отдать всего 20 и он того стоит. Есть вариант проще за 6, функционал тот же, но без дополнительных насадок и кейсов. Строительный фен также станет полезным инструментом, как дома, так и в гараже. За 30 баксов можно купить отличный вариант с терморегулятором и ЖК-дисплеем. В комплекте идет 4 насадки, шнур питания с евровилкой. Встроенная система охлаждения в течение 20 секунд после выключения будет охлаждать фен. Аналоги в магазине как минимум в 2 раза дороже. Мультиметр, тестер, цешка. Каждый называет его по-разному, но все прекрасно понимают суть и для чего он нужен. Всего за 5 баксов получаем хороший прибор с большим функционалом измерений. Каждый мужик за свою жизнь точно должен купить себе набор инструментов или хотя бы отверток. Я предлагаю начать с очень классных наборов, которые займут почетное место среди инструментов. Качественные, недорогие, составляющие, которые будут всегда под рукой и при необходимости выполнят свою задачу без кучи лишних отверток. Отличный вариант для домашнего использования. Не займет много места, цены более чем реальны. Универсальная торцевая головка – вариант для минимализма в инструментах. Может открутить и закрутить любой болт или шуруп. Благодаря магнитным стержням с пружинами головка принимает любую форму и уже нет необходимости менять ее. Стоимость такой всего 6 баксов. Гибкий вал отличный помощник шуруповерту, благодаря ему вы справитесь с задачей в трудодоступных местах где просто шуруповерт не справится. остальные сверла для нарезки резьбы, объяснять для чего они нужны думаю не стоит, теперь можно очень легко и главное надежно делать отверстия для болтов, в такие пригодятся многим. Для хранения и частого ношения всего необходимого инструмента отлично подойдет качественная и удобная сумка, сшитая из прочного материала, без косяков, купившую такую сумку в в полном восторге, и выглядит она явно не на 15 баксов, за которые ее продают, для мастера такая станет крутым вариантом. А на этом пока все, если видео понравилось и было полезным жми палец вверх.